Hey, привет, не ждали? А я снова с вами. Сегодня бы я вам хотел рассказать одну мою небольшую историю. Я порезал пальчик. Но не об этом сегодня. В общем, история такова. Пошли мы как-то с другом гулять. Время было где-то часов одиннадцать ночи. Ну вечер, это вечер, 11 это вечер. Вот, пошли мы как-то гулять. Пошли мы до подруги узнать, что там она как вообще. Дошли мы до нее, поговорили, вся не суть, ушли. С ней вместе, там до какого-то ее типа, в общем, с ней мы попрощались и пошли с другом дальше гулять. В общем, довели мы эту подругу до, как бы вам сказать, такого ТЦ, называется он Славянский двор. Может, у кого-нибудь в городе еще есть такой, не знаю, ну, лично у нас есть. Это логично, в общем, не суть в этом. Идем мы, значит, короче, во внутренний двор, ну, не внутренний двор, это, получается, вот, здание, цельное здание. И вот сбоку его пройди можно, то есть сквозной такой проход, ну, то есть его... Можно обойти сбоку. Да, вот. А вот и получается. Шли мы, значит, там. Ну, идем по такому бордюрчику небольшой, Ну, как небольшой, Где-то вот, а, вот, вот такой вот бордюрчик высоты. Ну, может, чуть побольше. Короче, небольшой такой, да. Мы идем по нему, значит, идем. Там внизу, короче, такая горка небольшая, земляная. И там забор стоит. Вот. А за этим забором видим. Менты едут. Видите, да? Мы идем и менты едут. Охренеть, да? В общем, идем мы. Короче, мы идем, идем, менты едут. Я такой иду, говорю, другу, о, смотри, менты едут. Он такой, он типа такой, ну-ка, давай потихо разворачиваемся. Я такой, а чё? И он такой смотрит, и они так к нам в сторону заезжают. Ну там, получается, забор идет так пол, полукругом, то есть ну, заехать можно на территорию этого ТЦ. Вот, Пожалуйста, они к нам поворачивают, начинают. Мы так слазим с этого бордючика, я такой слазим, смотрю на друга, он такой слез и что-то дернул. И я такой, опа, что делать, что делать? Я такой беру и тоже дернул. Покиньте, побежали. Перебежали, короче, через дорогу, выбежали в другой микрорайон. Город маленький, был у нас микрорайон, Да, там у вас в больших городах, может, районы там, не знаю. А вот у нас микрорайоны. Вот, не суть. Перебежали мы на другой микрорайон. Там, короче, встали к дереву, ну, за деревом, там кусты. За кусты, за дерево, короче, стоим, палим. Я палю, смотрю, менты едут, получается, по... Как это? Внешнему двору этого ТЦ. То есть там есть внешний двор, задний, короче, боковой, <смех> и вот так, короче, они едут по внешнему, <смех> там стоянка обычно идет, вот. А, и мы стоим, получается, и палим, ну, я палю, он стоит, вообще, шнурки завязывает, прямо перед ними. В общем, они выезжают из этого, и, из двора, и, и вы, выезжают, ну, выехали просто, вот, выехали они, значит, а мы ну, дерру дали, то есть, ну, как... Мы не побежали, мы пошли пешком. Точнее как, чуть-чуть пробежались, и потом дальше пошли пешком. Там, получается, в том дворе, в который мы забежали, мы забежали во двор, да, там был корт. Корт. Ну, такой хоккейный корт. Ну, как, там просто корт. То есть там летом футбол играют, зимой хоккей. Ну, не суть. В общем, стоим мы возле этого кота, и э, стоим просто вот так вот э, облокотились на него. Отдышка небольшая. И я смотрю в сторону. Там, короче, такое здоровое здание, такое квадратненькое, и там, Uh, щит, ну, здание, щитовая, типа, как она называется, не суть. В общем, смотрю туда. И туда два мужика выходят с фонариками. И я сразу заметил вот эти блестящие хрени на плечах, называемые погонами. Вот. И я другу говорю, типа, валя, менты! И так перелазим быстренько через этот. Как он? Через забор корта. Бежим, прям, вот бежим, бежим, просто. Перелезли через другой забор корта. И там получается, побежали вперед, там была еще одна такая щитовая. Вот, и за этой щитовой проезжали еще менты. Я такой бегучий, резко разворачивал вдруг говорю, типа вален, там еще менты. это вторая тачка уже была. То есть до этого первая была, там проезжала. Где-то, короче, которая за нами ехала. Первая. И вторая проезжала уже перед нами. Мы идем, получается, вот корт. Вот как вам показать. Вот здесь корт. Щитовая. То есть, нет, Ну, короче, не суть важная. Что я вас сейчас буду забивать. В общем, мы идем возле корта. Опять мы вернулись к нему, идем. Там тропинка была, получается, корт, забор. И между кортом и забором есть такой промежуток. Вот. Мы идем, получается, из этого промежутка выскакивает просто вот так вот из темноты мент с фонариком. Я говорю другу, валим, и он такой... Не знаю, я лично деру дал, что есть сил. Мент нам кричит вслед, типа, стой! Ну, я, короче, пробежал там до конца вообще просто где-то метров... Метров 30, наверное. 50, может даже. Пробежал, не знаю сколько там было, но минут 50, да, наверное, где-то. Пробежал, короче. Остановился такой. Фух, стою, жду друга. Минуту прождал. Понял, что его поймали. Подумал, все. Хран ты. Иду домой один. Да, время было где-то уже половина первого, 12 часов. Не суть. В общем, я стоял там, ну, возле дома. Понял, что друга поймали. Перебежал через дорогу в другой микрофон. То есть из этого микрорайона перебежал в другой. Там было две такие сплошные дороги. Ну, несуть. В общем, перебежал, стою у лавочки. Ну, там лавочка была такая. Ну, стою у нее, вот, в общем. Вот. И а, стою. Думаю, ну, блин, может он выбежит. Может он еще никуда не другое место забежал. Может его все-таки не поймали. Вот, стою. Вижу. Менты дорогу переходят. Они переходят, и машина едет с ними. То есть, заворачивает ко мне. Получается, они завернули. От меня до них было, ну, метров 15-20. В общем, 15-20 метров. Я стою, смотрю на них. Такой, стою... Дышу так, ну, типа, уже все, устал бегать Вот, стою Вон, они там едут, идут, идут, едут, едут, идут, вот И, типа, э, такие подходят метров уже 5, 5 наверное, 5 7 от меня и, и говорят, типа, лучше не беги Я такой, да, я не собирался вот, они подходят ко мне, короче Начинают меня шманать, Ну, сначала они попросили рюкзак снять, перед, типа Я такой, начинаю снимать рюкзак, они мне говорят, типа, стой Руки по швам, я такой, руки по швам они такие, начинают меня везде это лапать. А в шмонале, короче, меня полностью. Вообще всего, все, что меня было в карманах, повыкидывали. Ну, почти все там, пару этих бумажек, которые мне были нужны, попросили попросил не выкидывать. Ну, не суть, в общем. Типа, они подходят сначала, когда они подошли. Начинают спрашивать. Сколько лет? Я так говорю, ну, 18. Они такие, спрашивают. Чего убегал? И вот ни за что не поверите. Вот, вот как вы думаете, что я, что, что, что, что, я им, что, что я им сказал? Ну, вот. Давайте вот а, дам три секунды и можете в комментах написать или на паузу вообще а ставьте коммент пишите что я им сказал. Давайте ту самую легендарную фразу, которую наверное мечтает сказать каждый школьник, убегая от ментов просто так. Я им сказал: "А чё догоняли? Опа! Бу -бу тут должна быть заиграть такая гипер бупер дупер шмупер, не знаю какая-нибудь музычка такая прям бах типа вол генс щит но не будет, потому что мне лень ее делать. В общем, не суть. <сёк> я, наверное, за все это время сказал Не суть, раз наверное 10. В общем, а они меня. Рюкзак мы обшманали, там была камера, там, получается, мои документы лежали, все лежало. Благо, я с собой, оказывается, взял паспорт. Хотя вначале я им сказал, что паспорта у меня нет. Ну, паспорт у меня оказался с собой. В общем, все, они меня обшмонали. По, -по, -по, -по, по базе пробили. И э, оказалось, что ну, я ни в чем не виноват, я просто так и не убегал. Они, типа, поржали, сказали, что я Чунгук или кун, Кунчук. Чук, чунг. Короче, кто-то там, не помню, кто, как, как прогучий такой, не помню вообще, кенгуру, Не, не кенгуру точно. В общем, неважно. Я их спросил, типа, где мой друг, типа, что с ним стало. Они такие, он там же, где его поймали. Я пошел точно на то же место, вот прям туда же. Знаете что? Я его не нашел. Я обошел почти весь тот микраж, и только потом я ему позвонил. Только звоню ему, берет трубку, говорю, типа, алло, ты где? И мне в ответ не его голос, потом ему перезвонишь. И я такой, бля, походу повязали. В общем, думаю, жопа полная, но оказалось все нормально. Я пошел потом опять мимо того корта, мимо которого через который мы перебегали. Вот, пошел и, угадайте, Кого я увидел, вот, выходящим из подъезда. Четыре человека. Три из которых менты. один из которых мой друг. Ну, они, получается, вышли, пошли в сторону машины. Я пошел за ними, так, легонечко, такой, плавной походкой. Подбежал прям. Подбежал к ним. Они уже возле машины, все трое. Я думаю, где друг? Что, машину что ли забирать? Я, конечно, подхожу, говорю. Я, типа, а что вы, что ли? Эмики. Да, забираем. Типа, все, в тюрьму сядет. Ну, и я говорю, типа, а что он сделал? Ну, и мне мент говорит, типа, а ты что сделал? Я такой, ну, я ничего не сделал, я ничего не виноват. Типа, он, ни в чем не виноват, нет, ничего не сделал. Ну, окей, все. Типа, типа, сказали, типа, друг, это, вон пошел. Типа, ушел, все, и, типа, сказали, больше не бегать. Ну, а я что, я за другом пошел, и все. Он рассказал, что его там, это, в подъезде прижали к стенке. Получил легонько, ну, там, это уже его история, я не буду там, что как было. то вдруг еще что-нибудь лишнее скажу, он, тут начнет моросить на меня. Типа, эй, что ты там наговорил на меня? Удаляй, да, сюда, да, да, да, да. В общем, вот такая вот история. Пальчики я реально порезал. Было больно. Ну, в общем, типа, если вам понравилось вот такой формат э, историй, я буду больше их рассказывать, потому что, ну, мне есть что рассказать. Подписывайтесь на канал, паблик, твиттер, э, группу, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Э, а, да, еще это э, группа нашей озвучки видосчиков разных сериалов, мультиков и всего тому подобного тоже в описании там это. Ну, подписывайтесь. Ну, типа, блин, ну чем мы зря озвучиваем всякую хрень. Правда, сейчас мы озвучили только Барут и как бы дальше озвучка не в процессе даже. А, да пойдет. В общем, подписывайтесь на мой канал, на группу, на ВК. Мой там тоже в описании есть инстаграм. Да, на этом все. Всем пока. Пока. А еще, я думаю, вы заметили, что у меня появился софтбокс. Да, наконец-то. Блин, он у меня появился. Но беда в чем. Если вы хотите увидеть, как выглядит этот софтбокс, или как минимум, как я его сделал, да, ребят, я его сам сделал, этот софтбокс. Просто вы сейчас видели, как это все со стороны выглядит. Я потом, возможно, сделаю фотографию этого всего, как это со стороны выглядит, и... Выложу в группу, вот, да. А если вы хотите увидеть, как я его сделал, и как он выглядит, то пишите в комменты, ставьте там лайки, не знаю, пишите, я хочу софт, сука, бокс. Возможно, я когда не сниму видео. Да. Ну, а теперь то, всем пока.